Всем добрый вечер. В интернете прозвучала такая по-своему печальная, но реалистичная версия о том, как все происходит. О том, что после Второй мировой страны-победители получили доступ к немецким архивам, к тому, что немцы нашли к их обнаружениям и узнали, что каждые примерно 500 или 600 лет на землю прилетают пришельцы, сгоняют людей, специально сгоняют чем-нибудь. Сгоняют людей, загоняют их в корабли и увозят куда-нибудь, неизвестно. То ли в рабство, то ли на еду, то ли на эксперименты. Ну, при таком отношении подозрения будут пессимистичными, очевидно. И что даже, даже вот, получается, лидеры стран, которые победили Германию, даже они этого не знали до этого наверняка. И вот когда они узнали, они готовятся к пришествию следующих пришельцев, они, никто не знает, когда это будет, люди ни на что не влияют, и никто ни на что не влияет, только там наверху решают, когда они это делают, жатва. И вот они мутят, собираются договориться с ними, чтобы их оставили на следующий цикл, или... Или готовят подземелья, где еда, запасы продовольствия. Оставшиеся люди, которые спрятались, они запоминают то, что было, и становятся лидерами следующих элит, следующими правящими элитами. Пришельцы оставляют на земле некоторое количество людей со стертой памятью. Со стертой памятью. Вот сейчас я хотела бы с вами обсудить саму эту версию. Дело в том, что на другом канале было интервью с одним возрастным человеком, который очень стесняясь рассказал историю о том, что в далеком детстве он слышал, что однажды 100, 200 или триста лет назад люди проснулись и никто ничего не помнил. Забавно, что ему было даже сейчас стыдно об этом говорить. Настолько стыдно это было, в принципе, упоминать почему-то. Вот скажите, насколько у нас искажены стыды. Стыдно должно быть делать зло, да? Насколько, э, э, насколько у нас неправильные реакции в эмоциях. Ему было стыдно это рассказать, но вот такой слух прошел. Тут же мне приснился сон. Понятно, что наши воспоминания, как и сны, зачастую, зачастую это такая сборная конструкция, которая во времени меняется. Ты что-то увидел, все, оно уже поменяло, и ты уже помнишь что-то другое, и что-то другое там видишь во сне. Но у меня был такой интересный сон. Впечатление от сна осталось удивительное. Вот какое-то вообще не могу описать. Как будто мы люди бежим, бежим. Нас действительно сгоняют огнем, сверху огонь. Мы бежим, нас забрали мыши. Мыши. И дальше кто-то, какое-то существо, предсказывает мне будущее. Предсказывает, как будто у меня ребенок. Ребенку уже прописали пришельцы какую-то судьбу мыши. Я расспрашиваю подробности, а существо мне говорит, да ты не доживешь. Почему? Потому что они решили мыши, что ты э, что, что ты столько не нужна, что ты не будешь полезна, и ты умрешь раньше. Я помню эту жгучую обиду от того, что меня так обесценили, боль, и то, что они запрограммировали моему ребенку, тоже мне не понравилось, Вот такая прямо боль, что за меня решают. За меня решают, сколько мне жить. Дальше у меня, мне предсказали, что будет воплощение короткое в лаборатории. То есть по ощущениям, или я уже за, дофантазировала, проснувшись, лаборатория висит над землей, что там э, в каком-то эмбрионе на какое-то время я воплотилась, а потом еще в ком-то, там, созданном в лаборатории. На этом сон прервался. Я проснулась с ощущением, что мне предсказали будущее, что есть реальная мыши, что меня вот это все реально ждет. Это продлилось на такое твердое ощущение достаточно. Лишь по прошествии времени мне пришла мысль, а может быть, что это прошлые жизни? Что они мне еще сказали? Они мне сказали: тебя называют резиновые сапоги. Тебя называют резиновые сапоги. Может быть, резиновые сапоги это категория какая-то людей, которые делают определенную работу. Тебя называют резиновые сапоги. Дело в том, что целых два сна помогли кое-что раскрыть. Два. И я... Я себе галочку поставила. Два символа дополнительных. Резиновые сапоги. Мыши пришельцы-мыши, масики-масоны и иезуиты-пришельцы, или кто? Мыши. И э, атака из воздуха огнем. Как по ощущениям, земля была более плоская и меньше воды. Или я допридумала уже после того, как проснулась. Вот это я не могу сказать. И э, даже если этот сон просто э, суррогатная конструкция из... Из уже услышанного, там, сложившегося в голове, допустим. Но есть одна зрительница на канале, которая писала: у нее массово были такие сериальные сны, где был, была эвакуация. Эвакуация и там тоже эмоции, детали. Кто-то кого-то потерял, детей в основном забирали, в основном детей ему похоже на действительность вообще. Как вы думаете насчет этой пессимистичной версии? Единственное, что я бы добавила, между 500 и 600 лет тоже что-то происходит, потому что барханы, вот эти песчаные дюны в Африке, пустыня растягивается на километры в год. Можно легко посчитать, что было бы всего лишь за 500 лет. Уже пустыня была бы везде, она была бы плоская. Также глиняные засыпы. У вас есть впечатление, что этим зданием, этим домиком по 500 лет? Они не такие уж и крутые, они бы уже позгнили, наверное, за 500 лет. У бетона вообще есть срок службы, что здание что-то считается до сотни лет, потом оно доживает, и только если там особенный бетон, могут быть другие сроки. Что меня особенно впечатлило, что пришельцы решали вообще как кому жить и я с горечью глотая в ком я помню все ощущения вот эта боль я принимала, но не боролась то есть не было вариантов для борьбы какая-то безысходная ситуация и заметьте откуда взялось у людей взялось желание идти к бабке-гадалке и спрашивать судьбу именно судьбу ведь это же рабское поведение. Ну, чё там мне? А вдруг голову снесет, А вдруг все плохо? А вдруг не то, о чем ты мечтаешь? Почему спрашивали судьбу? Узнавать судьбу и самого слова «судьба» слишком много. И судьба не ассоциируется с личным планом у нас. Да? С личными планами на жизнь. Судьба ассоциируется с каким-то роком, который за тобой идет. А что же это за рок? Рок – это решение пришельцев, допустим, мышей в моем сне. Решение пришельцев о том, как тебе прожить жизнь удобно для них, получается противопоставление промысла Божьего. Это другая космическая сила, которая видит твой путь по-другому, да? У тех, кто изучает тему, действительно устойчивое мнение, что у нас может быть тут очень много воплощений, сотни, и даже тысячи. И даже тысячи. И тут и на других планетах. Видела ли сон, я не знаю. Но тут появляется как бы новый участник, мыши. Мыши забрали. Но масоны, масики, Микки Маус, ушки Луны, что вы думаете о версии регулярной жатвы с, с указанным интервалом времени? В любом случае тут имеет место такой э, хороший разворот, что кто-то, кто не хочет улетать, не улетает, он прячется. А для того, чтобы собрать, надо согнать из законы. Вопрос, какими способами загоняют. Вот у меня это была там какая-то война сверху без компромиссов. В общем, жду ваши комментарии по вышесказанному. До новых встреч!